это чё такое тут почему я ставил тут почему лестницу просто не поставили если бы некрасиво зато мне места не хватает некрасиво блин как пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам Темнота, вообще темнота, просто темнота. Итак, по-моему, уже почти всё построили. Кстати, может что-то ещё? Порungs… а а, -а! Ещё чердак строить не надо. Ступеньки. Кстати, потом должны завести мебель. Немного время.